и здравствуйте дорогие друзья с вами мистер жест и сегодня это очередной бонус номер три а, я придумал раз я построил рядом АЗС пусть, пусть это будет какая нибудь кафешка я решил построить все таки кафешку не знаю как она еще будет выглядеть но вот я уже подумал что это будет пока так так так так, естественно так, так Едем вот так вот. Так. Сколько тут будет? Раз, два, три. Раз, два, три. О, еще и ровно. Итак, DVD делаем вот так. Зачем ты снял? А, здесь тоже самое. Такая вот будет. Ну, а здесь я желаю закрыть. Естественно, это наверх закрываем. На, ДП... на ДПС сейчас, на похоже, становится. Ну, вот здесь вот можно Тоже ну, вот, пока что что-то типа этого Давайте ну, Здесь тоже пока закроем Тоже коричневым Так вот Так так, а теперь давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Честно, похоже на домик. И также можно чуть-чуть, наверное, украсить. А, даже не знаю, что сделать. Может, не знаю. Не знаю, почему но Мне захотелось так вот. Такой. типа что-то козыречку может быть Нет, вот, вот. вот, вот что-то типа козырька получилось так, под новичком, вот так вот. Ну, вот, тоже что-то неплохое уже что-то уже прогресс так дальше дальше дальше дальше иди здесь можно сделать тоже столики только когда можно будет красивенько огородить вот это раз-два раз-два ну, на третий начнем вот так вот здесь народ может просто подойти там да? не знаю и посидеть спокойно ну кто вдруг хочет на свежем воздухе то есть сейчас вот сделаем такие столики сразу же когда просто такая идея пришла в голову пока она вряд ли нам пригодится Спокойно такой, знаете, что-то типа забегаловки, я не знаю. но ну, хороший, конечно. Не знаю. Не знаю, какая-то кондитерская, может быть, там. То есть вот так вот. Ну, вот здесь, естественно. что я думал хватит вот таких столиков народ особо немного и вот здесь вот тоже можно сделать такой маленький стол Этого есть. Ну, в общем-то, так-то неплохо. Не знаю, что еще придумать, если только здесь навес сделать. Но это уже будет не очень. Если от идеи есть одна. Хм. Ну я не знаю, но, наверное, не очень красивый будет. Так так, так, так, так, так. Тоже, знаете, вот, то же самое. Только здесь вот так, вот как чтобы войти можно было и заказать что-то вот здесь заказ будет о а раз это стол заказывать здесь можно и оставить один блок и как раз под пузырек пойдет вот так здесь тоже самое тогда А там человек какой сидит. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это не пойдет. Это не пойдет. Вот, давай вот так. То есть как-то вот так вот. Нет, нет. Вот так как-то. И здесь чувак стоит. Сейчас мы его сделаем там. А он там готовит стоит. Сейчас мы его печку там поставим. Будет готовить стоять. Вот тебе печку на готовь. ради такого можно даже взять угля но ну, не будем заморачиваться вот здесь могут люди просто сесть посидеть так вот чисто ну что ж вот такая вот у нас получилась интересная может даже не очень интересная но все-таки что-то получилось маленькая кафешка можно даже вот приукрасить чуть-чуть если не знаю пойдет или нет такое вот вот. вот так вот, и вот, типа этого. Даже вот тут? Нет, это уже не надо лучше. Вот так даже неплохо. Ну что ж, вот у нас получилось такое. Вот здесь можно закрыть будут. У меня веселенький кафе. Веселенькое кафе, веселенькое кафе. Пусть так. Ну вот, у нас получилось такое что-то типа кафе. А, спасибо за просмотр, стройте город вместе со мной, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, всем пока.